Альвина Львина ушла. Они на площадку пошли. С которой приходится Всем привет. Подключим. Ну вот Свет, тебя пока не видно. Ага, ага, сейчас у меня загрузится. А? Привет. Привет. Очень рада тебя видеть. Взаимно. Такой полуночной эфир. Подожд ⁇ всех. Ага, сейчас еще как раз подключат. Да-да-да. Да, ребят, будут две трансляции сразу же еще еще на двух каналах на Ютубе, на школе автономии и э, на моем. Если кому-то удобнее, можете там присоединиться. Привет, привет. Как у тебя дела? Расскажи, как ты себя чувствуешь? Да, Отлично дела. Чувствую себя по-разному. Когда все равно, я уже ребятам рассказывала в эфирах, когда чистки идут, потому что они все равно продолжаются, то, конечно же, состояние такое. Меняется. Вот. А да? там? Ну, конечно, конечно, потому что организм все равно грязный, он не может, что еду воду бросили и. Все, и он такой сразу же за блокой упал и все, и у него все хорошо. Нет, конечно. Да. Я уже тут максим космос посмотрела, он раз, уже больше года без еды и воды. и Тоже говорит, до сих пор какие-то процессы происходят, то там температура поднимется, то еще что-то, то внутренние какие-то процессы. Уже вроде год, да, прошел. насколько мы организм свой загаживаем, что потом вот так вот долго восстанавливать? Ну, я так понимаю, что чистки они в любом случае года два это как минимум будут, потому что, ну смотря еще в каком возрасте. То есть мне же уже за 40, поэтому в любом случае, тем более я была очень длительное время на гормональной терапии, на такой насильной 30 лет, поэтому я думаю, что в моем случае два года это как минимум. А сейчас ты все получается с переходом на автономию, ты убрала, да? Все терапии. Ну да, да, конечно. Угу. Да, это... Здорово. Ну, все, можно, я думаю, начинать сам. В принципе. Ага. Да, да, все уже подключили. Ребят, вы если что можете задавать вопросы, и когда Света будет успевать отвечать на них с трех трансляций. Да. да, трансляции идут, все, можно уже, ребят, начинать. Спасибо огромное, что пригласили, спасибо, что присоединяетесь, очень приятно. Задавай вопросы какую-то тему хотела бы ну вообще по... расскажи что ты, что ты чем ты занимаешься просто мои ребята тебя не знают вот ну и вообще просто в принципе, для всех рассказать как что кто. я психолог у меня несколько психологических образований два. я психолог с 22 летним стажем психоаналитик и, ну, естественно, практикующий психолог. Я длительное время, когда у меня начались процессы по э, восстановлению здоровья, я длительное время занималась недвижимостью. Мне тоже эта профессия достаточно нравится, она такая очень интересная. Вот. Но на сегодняшний день я полностью, я полностью ушла в автономию полностью ушла психологию все пси психоаналитику и чтобы максимально время отдавать своим детям чтобы максимально быть с ними потому что у них очень загруженный график сейчас у них ум, учеба у них тренировки у них дополнительные учеба а, мария сколько тебе лет если не секрет Машенька, тебе мне хватит? 27, 27 лет. О, чудесный возраст был ли опыт перехода на автономию, употребляя пищу без воды? Ребят, автономия — это, это когда ты живешь без еды, без воды и с минимальным количеством сна. Но автономию я могу назвать, если по-честному, то, конечно же, чтобы полноценно назвать какого-то человека уже автономом, я думаю, что ему нужно в таком, в таком ритме прожить, наверное, ну, не менее двух лет, чтобы, потому что на каждом этапе идет какое-либо обнуление и какое-либо новое восприятие, новое осознание. И они настолько, настолько мощные идут, что чем дальше ты идешь, тем больше ты понимаешь, почему люди, очень многие, сходят с еды, сходят, вернее, с автономии, когда многие пишут, что это так прекрасно, это такие невероятные состояния, это такие чувствования, это, это такой драйв, такая легкость, и вдруг тут раз и сошли. Это все, что вот этот вот драйв, легкость, это конечно присутствует, но когда ты переходишь но, на новый какой-то этап, в новую какую-то плотность своего понимания, своего восприятия, своей, своей энергии, то с каждым новым шагом у тебя, получается, идет обнуление. И вот это обнуление, ты как будто бы падаешь в вот эту бездну, в бездну самого себя. И это достаточно такое трансформирующее состояние, которое его нужно, его нужно пройти. И оно достаточно такое, достаточно такое глобальное, и не всегда получается, я прекрасно понимаю людей, которые сходят именно с автономией, потому что не всегда получается, иногда бывает, что отбрасывает. Потому что до этого опыта у меня был опыт и двух месяцев, и трех с половиной, и четырех месяцев. И я возвращалась на еду, и возвращалась я, конечно, с головы, потому что социум, потому что родственники. Потому что какие-то вот эти ну, вот Как у тебя и... родственники реагируют на это все дело. Ну, я сейчас особо родственникам не отяжелю, они, конечно же, следят, они видят, что у меня как бы они следят за моим инстаграмом, они это все видят. Но у нас как-то сейчас это все идет на таком налайте, они, наверное, у них это понимание этого привет, Артемочка. У них понимания этого нет, как осознание. Понимание есть, что такое возможно, наверное, но осознание оно еще до конца не приходит. И когда вот этого осознания нет, они мягко делают вид, что как будто бы они этого совсем не замечают, что ну, как бы там подъедает где-то сало под, под, под матрасом. ладно, вот. И я тоже как бы на рожон не лезу, меня не трогают, особо мне там тарелок не ставят, кружек не ставят. И меня это устраивает. То есть у нас такие... У нас отношения не про еду с родственниками. Mm. Поэтому так достаточно комфортно уже стало. Вот, вот вопрос этот, был ли опыт перехода на автономию, употребляя пищу э, без воды. Я когда возвращалась к еде, ну, то есть были вот периоды... Я вообще с 8 июля только начала это практиковать, я была на воде. Вот. И когда узнала, что воду надо убирать, и когда... Был период, что я что-то ну, кушала, я уже воду э -э, ну, не пила, потому что по практике получалось так, что лицо сразу отекало. Вот. И я какие-то вот более такие продукты, авокадо, э -э, ну, кушала лук, последние такие мои остались, авокадо, лук, грушу иногда. Вот. Соки уже старалась тоже не пить, потому что отекало лицо. Ну и тело mm -hmm. прям отекало. Вот, от жидкости. Я уже как-то вот исключила. Ага. Ну, я могу сказать, что я, конечно, на своих на своих марафонах и в закрытом клубе у нас сейчас с понедельника тоже начнется с ребятами такой лайт э, марафон на пять дней. Потому что не все могут позволить себе по каким-то финансовым критериям пойти в углубленный марафон. Вот, mm -hmm. поэтому, чтобы немножечко люди захватили, чтобы почувствовали, что это, э, я это делаю в закрытом клубе э, с понедельника. Вот у нас начнется. Я как раз там рассказываю, почему у нас идут отеки, когда мы выходим с сухих дней, и почему у нас вот эти вот состояния э, ну, некомфортны некомфортные. Mm -hmm. То есть mm -hmm. я же знаю, я вот в этих вот практиках, когда уже в таких серьезных практиках, я mm -hmm. уже четвертый год когда вот уже без еды, без воды. И поэтому я, я по-разному заходила, я по-разному выходила. Я проверяла это все на себе, и я как раз рассказываю свой опыт. Но mm -hmm. так как я уже марафоны веду ну, какое-то время, то у меня еще есть в моей копилочке как раз опыт ребят, которые, были, которые присутствовали у меня на марафоне, которые шли вместе со мной в этот опыт. Mm -hmm. И... Я могу сказать, что это действительно работает. Это действительно работает, когда ты правильно ходишь и корректно выходишь. Потому что на первых этапах, когда человек просто в омут с головой кидается в такие дни и пытается там, наверное, как-то максимально закрепиться, я все таки считаю, что это, наверное, не совсем правильно. Потому что его все равно выбросит назад, психика не проработанная. И в следующий раз ему будет очень тяжело зайти, хотя бы даже на сутки. И очень много людей поэтому пишут, что вот я была на сухих днях, мне так понравилось, что я там была там, 5, 7, 9, дней, 11 дней, даже некоторые сразу же заходили. А потом говорят, а сейчас не могу зайти, но ну, никак не получается, вроде все уже соберусь, все еду, всю уберу, и все равно не получается. Да, потому что это достаточно глубокая проработка именно нашего сознания, именно нашей, нашей головы, потому что наше тело, оно ничего не чувствует. У него нет чувствительности. И даже если мы себя там ущепнем, да, то мы можем себя ущипнуть, и только когда сигнал попадет в голову, когда сигнал попадет в мозг, мы почувствуем, что случилось. Поэтому наше тело, оно нечувствительное. То есть по пока не дойдет как раз до вот этих полевых ощущений, у нас оно ничего не чувствует. И именно когда мы находимся без еды э, и без воды, у нас это очень хорошо все выходит наружу. Мы очень хорошо понимаем, что тело действительно не хочет есть. Но многие не могут понять, почему все равно начинают выбрасывать почему нас все равно начинают выбрасывать на еду. И вот эти вот моменты нужно очень хорошо проработать. Я вот знаешь, у меня получается, э, ну вот я отслеживаю, но вот раз в три недели я что-то вот доскушаю. Вот, ну это вот авокадо, лук, такое вот осталось. Э, естественно не для того чтобы поесть и получить от этого энергию ну что то я там пару раз откусила и все вот а как э, мозг такой ну давай типа как бы попробуем ну то есть есть еще у него интерес какой-то поиграться вот иногда я просто это пожую и выплюну то есть даже не глотаю когда ты это настолько Долго жуешь жуешь уже думаешь, ну, уже как-то и глотать не хочется это, ты просто выплюнул вкус, почувствовал, то есть вот так. Но все равно, вот я прям отслеживаю по записям, две, ну, в основном, вот три недели. Вот такой вот у меня идет Пока. Да, ну это очень хорошо, если, если у тебя идёт, идут вот такие вот осознания. Это здорово, но я могу сказать, что это, наверное, ты к меньшинству относишься. Я э, отношусь к большинству. Это когда уже, не то, что когда ты ешь, ты начинаешь осознавать, что ты ешь, когда вот меня выбрасывало. А mm -hmm. ты начинаешь осознавать, что думаешь, ну зачем я это сделал, когда уже поел. И yeah. вот это вот состояние, когда многие говорят, вот вы, когда начинаете, когда вы хотите кушать, когда вы это, вы почувствуете, почему вы хотите, отследите, откуда это мы. Ребята, такое говно полное, ни, нифига это не помогает многим людям. Поэтому uh -huh. вот. нужно может, с другой стороны прорабатывать. Ну да, тут, конечно, вход в автономию, тут как-то нужно, конечно, работать с собой. Вот. У меня просто как-то все само случайно так получилось, и тело само повело. Вот. Ой, вот там что-то пишут. Что mm -hmm. uh -huh. Вопросики. Расскажи поподробнее, что у тебя на марафоне, какие... Uh, uh -huh. То есть ты помогаешь психологически настроиться на вход, да? <паспорт> в чистые день. Uh -huh. Смотрите, у нас есть несколько стадий. То есть э, у нас есть как первый класс, да, первая ступень — это когда жизнь без еды и без воды. И вот на этом марафоне я ребятам рассказываю, откуда у нас вообще появилась еда, что такое для нас еда, откуда, почему она нас держит и как проработать те состояния, чтобы нас именно чувствование еды, чтобы они потихонечку нас начали отпускать. И мы с ними там еще и прорисовываем нейро... новый свой нейронный путь, как раз такая тоже есть достаточно глубокая практика. И это у нас марафон, он идет ну, достаточно долго, ну как долго, Семь дней. 7 дней хватает людям для того, чтобы они узнали вот эту вот базу, эту основу. Почему они вообще начали кушать? Откуда эта еда? Почему они за нее зацепились? И какие у них непроработанные моменты? Вот. Это один из марафонов. Второй марафон, следующий марафон, когда мы проработали свой аватар, когда мы проработали свое тело, мы выходим на следующий уровень. Это жизнь без сна. Это уже когда ты начинаешь э, познавать все, что за твоим телом. Потому что в нашем теле мы живем в одной временной капсуле, а все, что за нашим аватаром, это иная это временная капсула, это иное, э, и, иная плотность пространства, временная плотность. И как раз на э, следующий марафон, ну, ребята заходят по-разному, некоторые начинают с депривации, кому как заходит. И депривация сна, мы как раз с ними, я им рассказываю, что такое сон, что такое время. Как оно влияет на что такое пространство, и как у нас наш мозг реагирует на внешние энергетические волны, когда мы входим в состояние вне сна. И мы с ними, помимо того, что у нас идут уже лекции, там у нас идет уже практика. То есть мы с ними как минимум двое суток не спим подряд. Это точно, то есть мы постоянно у нас в чате идет переписка, перепичка, мы друг другу что-то отправляем, поддерживаем друг друга. И, как правило, у нас вечером идет лекционный какой-то блок, потом у нас идет переписка, а в 4 утра, это самое такое время, когда начинает рубить, да. а в 4 утра мы выходим на практику. Mm -hmm. И там мы делаем различные практики, но самые такие основные, это когда мы начинаем уже... Чувствовать, что такое жизнь без сна. Это когда у тебя э, с мона восприятие переключается на стерео. Когда мы уже начинаем слышать э, звуки не ушами, а воспринимать их волнами через тело. Когда мы начинаем видеть предметы не глазами, а воспринимать волнами через тело. Это одна из практик. Ну и мы добавляем постоянные какие-то… Посмотрю, какие практики больше ребятам зашли но и в этот раз мы очень хорошо проработали состояние до мысли. То есть это то состояние, когда, когда мы можем свою жизнь очень четко простраивать наперед, но в тот же момент сразу же это отпускать, возвращаться до мысли и жить в моменте, то есть не думая о том, что будет, потому что у нас уже стоит цель. И вот это вот одна из практик, она такая очень достаточно глубокая, существенная. И когда ребята ее понимают, то, конечно же, жизнь, она все равно меняется каким-то качественным, качественно другой становится, потому что ты уже начинаешь себя осознавать, ты начинаешь, ты начинаешь жить, ты начинаешь любить эту жизнь, и ты начинаешь с жизнью крутить роман, и это круто. То есть такой быстрый путь познания себя, полюбить себя и все вокруг, да? Ну, это знаешь, это наверное не быстрый путь. Это я наверное просто даю какие-то ну, геометки, а ребята у -у -у. уже идут своим путем, но они уже знают примерно, что с ними да. будет происходить. То есть почему меня все время откидывал? Почему у меня такой вот длительный? То есть тут уже есть база. Да. Это, можно сказать. да. Пользоваться, а не так вот. Вот я просто, тогда пошла этим путем, я не понимала, почему у меня сон прошел, я убрала, Хоть я еще на воде была, у меня мало сна, уже там часа два ночи, полтора за ночь, я не понимала, почему нет сна, когда убрала воду, я вообще уснуть не могла, думаю, что такое день, два, три, вот, пока мне как бы не сказали, что это норма, что все в порядке со мной, вот. Да. Это и... здорово, когда может кто-то подсказать. Ага. Да, то есть у меня вот как раз-таки не было. Вот я просто шла, шла и как бы беспокоилась сначала о том, почему я не сплю. Вот, а так вот, когда, конечно, вот так марафоном есть какая-то определенная программа, которая может тебе помочь. Конечно, у всех все индивидуально, но это ну, базовые какие-то шаги, они все равно да. А, так так тебе вопросы ребята у кого был опыт не спать больше 72 часов у нас у меня был да, но у меня был опыт я могу сразу же сказать то есть э, у меня нет такого что я вот столько времени там э, не ем не не пью и я все это время не сплю нет у меня идут подсыпания мой опыт максимально без сна, без единого подсыпания — это 10 дней. А так у меня идет, то есть я могу в день, например, там, ну, поспать, может быть, раз в два, раз в три дня, бывает, что там где-то час, бывает два максимум, бывает 15 минут. Но если мы говорим о часе, то это не за раз в час, то есть у меня очень давно нет таких моментов, когда меня прям вырубало на несколько часов. У меня они такие, что 20, ну максимум 40 минут. То есть я в глубокий сон не проваливаюсь. Угу. Я там подремала минут 20-30, встала чем-то, чем-то позанималась. Потом, если что-то там у меня по -по понимаю, что вот еще хочется, я сажусь и еще немножечко там минут на 10-20 на еще. И вот так вот оно скапливается за несколько дней, часа в два. Но единственное, у меня тут недавно, я рассказывала ребятам, был опыт. Я решила почиститься цикламеном. Вот. И я уже, я уже настолько думала, что у меня, наверное, вся слизь перегорела в организме. Но, конечно же, это не так. Тем более, если учесть мои, мою предыдущую болезнь, то стоило ожидать, что, наверное, такое и будет. И когда у меня был четвертый день, когда я закапала очередной раз тых у меня просто сначала левую сторону, у меня настолько вот ее выстигнула. У меня было такое ощущение, что у меня прям кость съедает. Mm -hmm. И вот эта вот боль, она продолжалась минут 20. Видимо, она меня настолько вымотала, что я, о, наверное, на часах у меня получилось около 4-5 часов. Я уснула. То есть я просыпалась через каждый час, но меня обратно выбрасывали в сон. Mm -hmm. Но если такие состояния у вас, ребят, случаются, если вы там ушли на какой-то период без еды, без воды, и вы чувствуете, что вам прям хочется спать, не надо себя заставлять не спать. То есть вы представляете, во-первых, это стресс для организма. Он начинает перестраиваться, он начинает перестраиваться на внутреннее питание. Ему нужна какая-то а, своя переключка, к которой он привык. И если вы очень хотите спать, если вас рубит, позвольте себе поспать. Через силу боли вы далеко не уйдете, вас все равно откинет. Это как кружина. Поэтому здесь нужно все равно очень прислушиваться к своему телу. Слушать себя, это обязательно. А какой предел у физики сколько дней, когда психика подключается? Небесна? Или что? сколько не но я знаю людей, которые несколько лет не спят вообще. Это, ребят, это все насколько индивидуально. Это, это зависит, какое у вас, э, какое у вас на тот момент уже питание, сколько вы, э, как вы питаетесь. Если не питаетесь, то сколько. А, какой образ жизни у вас? В каком климате вы живете? Если вы живете в каком-то холодном климате где все время хочется укутаться. Конечно, терморегуляция вашего тела, она будет иной, на сухих днях это однозначно. Но если вы в любом случае где-то живете на каких-то северах, то я так полагаю, что вам все равно захочется какую-то сделать перезагрузку, именно, может быть, даже психологическую, вот как раньше там залезть под одеялко, под пледик, и так вот и кимарнуть. Поэтому здесь достаточно сложно об этом судить. Mm -hmm. <coughs> Считаете ли Вы автономию панацеей, способной излечить тело и психику от любых недугов? Но, э, я могу сказать только о своем опыте. Я могу сказать, что она может излечить. Но чего у меня нет, либо с чем я не сталкивалась в своей практике с ребятами, которые у меня проходили, я этого тоже не могу сказать. Поэтому ну, это такой достаточно шаткий вопрос, и я, я на него однозначно не отвечу. Я могу сказать только свой опыт, от чего я изучилась. И, возможно, где-то через неделю могу вам рассказать еще иной опыт. И он будет такой достаточно, если это случится, то он будет достаточно такой глобальный человека, который, с которым мы проходим, который у меня проходит индивидуальный марафон. Вот. для меня и это, конечно, его результаты ты нужны. Когда ты убираешь еду и воду, организм самое ну, излечивается. Здесь но, есть просто. У меня просто был. Да, но здесь есть очень тонкая грань, когда есть автономия, когда есть голодание, у нас Многие люди идут, чтобы излечиться на, на голод. Они идут прямо э, через силу воли, вот э, прям так жестко. И тут нужно понимать, что когда ты на автономии, то у тебя идет переключение, у тебя по иному начинают работать внутренние органы. Когда ты идешь на голоде, то у тебя какой-то период времени идет очистка организма, и у каждого она индивидуальная. А после органы начинают, в них начинает происходить иной процесс, который не принесет тебе благ. Поэтому здесь нужно очень следить. И если ты действительно хочешь излечиться этим методом, то ты должен, подойти, ты должен найти себе, ну это мое мнение специалиста, который бы тебя будет выводить именно в состоянии автономии, потому что на голоде ты можешь почиститься, ты можешь убрать какие-то болезни, они ну, не, не смертельные, но если мы говорим о каких-то болезнях, которые а, прям такие уже достаточно глобальные, то я считаю, что, наверное, нужен тот человек, который сможет быть рядом и в некоторых процессах помогать. Это очень важно. Как часто кушаете, подъедаете? А я рассказывала ребятам за вот это время, с 14 марта получается, да, с 14 марта у меня была температура как-то, она была под 40-40, 40 копейками. И для mm -hmm. меня это достаточно уже тяжелая температура была, потому что, как правило, она 34, 30, 34 35 И когда третий день она у меня не спадала, то я приняла решение, что я, наверное, все-таки приостановлю эту, эту чистку, которая во мне идет, и съела маленький кусочек арбуза. Вот. Потом у меня был опыт. Э мы я выхожу из дома, и у меня прям над, э над козырьком много-много винограда растет, потому что я живу на йоге, и тут как бы, ну, виноград, в принципе, как тенёк его выращивают. Mm -hmm. вот. И мне почему-то так... Мне даже не столько захотелось, сколько... Э, мне начали почему-то вопросы задавать, но я, я понимаю, почему, потому что я какое-то сомнение в себе, за, за, видимо, зацепилась. Вот. Они говорят, ну, а как, если вот вы поедите, вот столько времени не кушали, а если поедите, что с вами будет? Вот. Я прекрасно понимаю, что у нас пищеварение не останавливается без еды и без воды, потому что у нас идет слюна, которой мы все прочищаем. И у нас точно так же все работает, просто на лайте. Вот. И мне было очень интересно, как у меня это будет. И я несколько виноградинок, но ну, естественно, там без кожуры, без всего, просто вот мякоть высосала и очень долго так ее попробовала. Ничего со мной не произошло, то есть я я не попала в состояние вот какого-то там коматоза, что там вот прям состояние, как будто ты там что-то выпила, что как будто ты пьяный. Нет, у меня ничего такого не было, просто оно было иным, было достаточно таким каким-то серым, состояние серости было. Вот. И потом у меня через несколько месяцев я попробовала грушу. Я два раза укусила, но а грушу я как пробовала. Я, естественно, не стала глотать ее кусочками, потому что, ну, посчитала, что это уже неприемлемо, наверное. И вот я очень-очень долго ее в рту как бы, и что она у меня уже растворилась вот со слюной. И получилось, что я вот этот вот... Это тоже бы, вот очень важно, да. чем, когда такой промежуток, чтобы медленно, не просто в себя там закинула и такое тебя торкнуло, и это такое, что происходит, а именно... Ну, это это можно было прям как выпить до да, такой консистенции разжевать. тут пишут э, без сна... ой без еды сколько физика вывозит организм так хоть сколько тут вот просто <связано> я даже вот это ощущаю когда раз там в три недели что-то откушу это же не значит что я это делаю для того чтобы у меня энергия была у меня она и так есть мы ну, есть энергия не знаю, твое мнение какое? Ну я знаю, я знаю нескольких людей, которые, но ну, в этой практике уже более четырех лет, поэтому абсолютно нормально. Но я могу сказать вам только свой опыт. Я не могу сказать вам, то есть я могу сказать, вот, например, столько-то времени, но я еще не могу сказать, что я полностью. Писала, вот вот я же четырежды подъедал. И... Вот на сейчас. Да. Как ты это ощущаешь? То есть, вот ты какое-то время, там, 2-3-4 недели, месяц не кушаешь, потом что-то съела. Ты, ты же кушаешь не из-за того, что у тебя голод возникает, а интерес. Нет, это Маш. психика, ты же сам себя проверяешь, ты же, ну, представляете, мне 40, там, 40 с лишним лет вдалбливали, что а, кушай, еда — это сила, ложечку за маму, ложечку за папу, да, не будешь есть, как бы умрешь, потому что вот это... Да. И, и, да, а тут и ты вот начинаешь на да, перестраиваться, переформатироваться. И все равно у тебя вот этот вот закапсулированный страх, он иногда всплывает, и ты его должен проработать. Ты его обратно туда запитать нельзя. Он у тебя потом вывалит того что-то более неприятное, поэтому его нужно проработать. Я нашла его проработать именно таким способом, то есть показать самой себе, что это не страшно, что я не умру, если вдруг у меня что-то попадет, и что нужна ли мне эта еда или не нужна, как я себя буду чувствовать, а есть тот вкус или нет. То есть мы же все прекрасно понимаем, ребята даже, которые уже на 9 днях сухих, на 7 даже, почему на 9? На 7 днях сухих, они уже понимают, что вкус и запах – это абсолютно разные вещи. Uh -huh. То есть ну, запах, он более насыщенный всегда, чем вкус. Uh -huh. Поэтому uh -huh. здесь уже другой аспект. Здесь уже аспект именно психики. Uh -huh. А так можно, ну, по крайней мере, вот такой период можно жить, какой я живу. Ты сейчас вообще ничего не кушаешь и не пьешь? спрашивают к тебе вопросы? Ничего, пока ничего. Кашель или заложенный нос от чего на автономии? Чисто ребят выходит, это все равно чисто идет, да. Вот же смотрите, слизь все... это все выходит. Да. Вот у меня особо насморка никогда не было. У меня как бы с этим проблем не было. Но я же была астматик. Это слизь и эту слизь постоянно ее уже никто у астматиков слизь она не выходит. Ее все время забивают препаратами чтобы искусственно начинали работать легкие, не обращая внимания на слизь. Вот. И слизь она потихонечку утрамбовывается. Что такое слизь в наших органах? Когда она утрамбовывается, она превращается в кость. И вот здесь вот все пазухи, вот здесь вот у нас на лобике, это все, она превращается в кость. И когда это на сухих днях, просто когда она пережигается, это очень сложно. Но вот здесь вот я добавила вот этот вот ципломент. И, конечно, он у меня запустил эту чистку, то есть он у меня начал этот это все разжижать. И понятно, что я там уже, наверное, неделю в эфирах сижу, я понимаю, что у меня, во-первых, раздутый нос, потому что там вот эта жидкость, которая есть, она скапливается. И я прямо чувствую, что я даже если, например, во влажную погоду или там утром, когда влажность более высокая, когда я выхожу на улицу, то я понимаю, что мой организм, чтобы вывести и разжижить вот эту вот эм, всю слизь, у меня через все поры эта, эта жидкость с воздуха, она собирается в меня. И я это прекрасно уже чувствую, и это нормально, потому что ей нужно как-то вывести. Она бы у меня, наверное, и так и вышла, но сколько это нужно было времени. Но если уж я начала, то начала просто я вам свой опыт рассказываю. Кто-то может не, зах не захотеть, кто-то может это чтобы у него было естественным путем. Но все равно то, что у нас есть, оно должно как-то выходить. Я просто тоже, когда, ну вот мы в Сочи месяц назад полетели, э, и я купила билеты такая спонтанная, у меня резко температура поднялась, 40, до, дошла до 41,4, вот, а как бы мне лететь? Вот, я в таком состоянии полетела, ну там с маской все дела, э, с, температура, ну, не в этом суть, uh, у меня держалась температура 9 дней, она вообще, то есть, и я тоже не выдержала, и выпила чуть-чуть апельсинового сока, чтобы чуть-чуть притормозить вот эти процессы, потому что прям такая очистка запустилась, все откашливалось, и то есть откашливалось такое, там прям, знаешь, такие медузы коричневые, то есть, что при обычной болезни такого вообще никогда не было, что там прям Столько, я думаю, капец, во мне столько просто дерьма вот этого скопилось, лежит, и вот оно все просто там начало, начинало выходить, вот, и я прям так хорошо за эти 9 дней, вот, хотя такая температура, и мне там все, ты что делаешь? Ты Тебе есть надо начать, да ты вообще помрешь, это вот тебе показатель, да вот твоя автономия, что ж твоя автономия, ты вон как заболела, 40 с лишним температура. Но я при этом себя нормально чувствовала, я одна с двумя детьми, я с ними туда-сюда полетела, тут целыми днями я с ними гуляла, естественно, я температуру не сбивала, Если на какой-то день, наверное, пятый я сделала клизму, вот с какими-то тут листиками там мне дали, ну, я заварила эвкалипт, вот. И сделала, ну, как бы особо изменений тоже не произошло, но думала, может, авось поможет. Не, ну, это нужно тоже чувствовать, да, потому что очень... Э, у меня у ребят бывает, что э, помимо того, что некоторые перед заходом на чистые дни чистится, ну потому что им так хочется, потому что они чувствуют, что это для них будет более комфортно. На травами, и помимо как? этого, а? травами или как чиститься? А все по-разному. То есть я, у меня нет такого, что прям почиститься, почиститься. У меня я как-то uh -huh. от этого. Но некоторые ребята, кто-то косторкой, кто-то наверное травами, кто-то а, вот это вот uh -huh. магнезия. магнезия. Магнезия, да, да, да. Вот. И то после этого на четвертый день а, бывает, что такой прям обильный стул. А, на четвертый, на девятый день у некоторых бывает. Причем такой стул говорит, что прям вот ну, еле там до туалета добегаешь. Вот бывает, просто на у каждого чистых, организма по-разному. На чистых днях, ну, на чистых тоже днях надо. Да, да, угу. да. На чистых днях, как правило, когда, если ты даже прочистился, ты думаешь, что ты прочистился. А, оно в любом случае на какой-то день, если ты ну, длительное время там не выходишь, оно на какой-то день у всех по-разному, начиная с четвертого и заканчивая девятым днем, ну, наверное, в процентах в 50 случаях у человека прям такой обильный стул начинается. Но это не целый день, то есть он разово сходил, но сходил так, что, он говорит, ну откуда, вот столько времени не кушаешь. Да, я как-то тут смотрела, какой-то там даже знаменитый, по-моему, чувак, вот, его, э, то есть он умер, его там, ну, то есть какой-то, не знаю, что там, раскопки какие-то они вели, э, в общем, вскрыли ему э, там все, что было, и там э, они, то есть прям взвешивали, или что, я не знаю, 32 килограмма Г просто было, ты представляешь, 32 килограмма в мужчине, говна! Набито. Это Ой. вот сколько мы носим себе лишнего, не внешне, а вот это все вот там вот так вот сложено, утрамбовано, что, естественно, там одной клизмы что-то там вычистишь. Оно... Еще мы же растягиваем кишечник вот этой едой. Постоянно кушаем, кушаем. Он у нас там вообще бесконечный. Просто. Вот, и что там хранится. Да, мне только вот вопросы, почему-то у не идут. Я два месяца ходила каждый день без еды и воды. Что, в туалет или что? Я не понимаю. Куда ходила? Мозг не бунтует? Откаты же из-за мозга, как я понимаю. Нет, как не бунтует, то бунтует, конечно. Если бы не бунтовал, никто бы не выходил из таких дней. Конечно, бунтует. Все из-за него и случается. Да. Именно поэтому я и говорю, что нужно очень хорошо, если вы хотите, достаточно экологично заходить на сухие дни и раскачивать свое тело там, очень так деликатно, чтобы подойти там на какой-то максимальный срок, да, вот сухих дней, то нужно прорабатывать голову. То есть смотрите, мы не можем только психикой идти вперед. Или только физика идти вперед. У нас так не получится. У нас всегда есть две ноги. Физика, психика, физика, психика. Вот. И мы прорабатываем физику, раз шагнули, потом прорабатываем психику. То есть у нас все время должна быть идти проработка. У нас тело должно прорабатывать. Без этого никак. Тут вот такой вопрос а, интересный. Ведь не каждый день на автономии в радость, как договориться с мозгом. Получается, нужно каждый раз, как возникают сомнения, надо себя убеждать в правильности своих действий, чтобы ум успокоился. Ну, я бы сказала, наверное, не в правильности своих действий. Смотрите, когда у вас будет база, почему вы вообще слушаете, вообще откуда у вас еда, то у вас будут возникать другие иные вопросы и когда у вас возникают иные вопросы вы задаете э, себе сами себе когда вот вы начинаете что-то хотеть вашим хотелкам то вы начинаете по иному задавать вопросы по другому мы конечно же это в эфире все осветить не можем потому что ну во-первых не все люди не все люди готовы к этой информации Некоторые э, посмотрят эфир и начинают вот этот вот пиджачок примерять на себя. Но это не всем подходит, поэтому это настолько вот должен быть какой-то более или менее индивидуальный подход, ведь эти марафоны э, делаются не просто, чтобы там, что вот так вот захотелось, а эти марафоны делаются для того, чтобы малой группой людей проработать какие-то аспекты вашего сознания, надсознания, подсознания. Пусть это гру звучит грубо, да, потому что, единое сознание, но чтобы было понятнее, что нужно проработать, это несколько слоев. Их нужно проработать очень тактично и очень индивидуально. И только после этого у вас будет понимание вообще, зачем вам это, что это такое, нужно ли это вам, и как сделать для вашего организма и для вашей психики, чтобы вы с удовольствием, с радостью и во благо в это шли. Иначе у вас будут срывы постоянные, вы себе будете задавать неправильные вопросы, вы на них будете отвечать из головы. Когда мы отвечаем на эти вопросы из головы, то у нас ничего с вами не получится. Это будет замкнутый круг, мы будем ходить по одному и тому же кругу. То это сути, все будет бесполезно. Ага. Чтобы пойти в автономию, ну вот я так считаю, что тут э, нужна сильная мотивация, для чего тебе это надо. Если ты просто «О, прикольно, они там не едят, тоже хочу», то это вот и будет, мне кажется, больше как голодом. Ну это мое мнение, что мотивация должна такая быть весомая. Для чего тебе это нужно? Ну вообще спрашивать себя, для чего тебе нужно, нужен вот этот опыт. Вот вот такой вопрос как раз в чем разница между сухим голодом и автономией. Объясните. Ну смотрите, ребят, сухой голод это это очень полезный инструмент для, для очищения вашего тела. То есть вы можете излечиться от каких-то болезней. И у вас есть четкие границы. То есть вы, например, зашли, на, например, там, на какой-то период времени, вы четко понимаете, для чего это, и вы знаете, что вы, какую цель вы преследуете. То есть вы знаете, что за этот, что за этот период вам бы хотелось, чтобы произошло с вашим телом. А автономия — это состояние, это образ жизни, когда вы входите уже психически и психологически в иное состояние, когда вы, у вас уже тело, оно движется за вашей психикой, оно движется уже за вами, когда ваше тело уже, вы четко понимаете, что вы не тело, что тело вас. Это иное состояние, это но, но... когда вы уже в иной плотности находитесь, когда у вас уже другие сознания. И психика, и психология, психика — да, это разные вещи, и их нужно тоже прорабатывать очень индивидуально и достаточно корректно, потому что если мы все смешаем в одну кучу, то результат он будет ну, такой же никакой. Mm -hmm. Mm -hmm. Расскажите вашу мотивацию Помимо проблем со здоровьем Не знаю, кому вопрос Давай к тебе, ты же у нас Гость эфира mm -hmm. Ну, ко мне я, э, я уже говорила У меня записано даже видео Есть на моем канале на ютубе Я там Я там много рассказывала Моя мотивация была, потому что от меня отказались врачи И сказали, что Мы к тебе не поедем Давайте я просто в двух словах. Они мне сказали, что мы к тебе не поедем, потому что мы понимаем, что ты уже поставила такую дозу гормонов, а я уже сама себе ставила гормоны, потому что не всегда была возможность дождаться скорой. И они говорят, как бы, ну ты же понимаешь, что у нас статистика. Говорит, давай, говорит, мы просто уже приедем. Говорит, ты нам через несколько часов отзвонишь, Если отзвонишься, то как бы уже будем решать. Если не отзвонишься, то тогда как бы будем ждать родственников, чтобы зафиксировать смерть. И для меня это было страшно, потому что у меня двое маленьких детей. И вот это была моя изначальная мотивация, когда я понимала, что я уже… Я знала точно, что если я усну, то я уже не проснусь, потому что у меня была уже такая уже токсоргия, которая бы не позволила мне уже проснуться. И вот эту ночь я просто лежала с детьми, они, они спали, я на них смотрела сначала полночи все вот это вот переосмысливала, а потом нашла информацию и вот так вот пошла потихоньку-потихоньку и находила что больше информации, слушала свое тело и пришла к этому. Да, у меня была мотивация жить. Изначально я не хотела идти в автономию, мне нравилось кушать, мне нравился этот процесс, мне нравились компании, мне нравилось собираться за столом, мне нравились эти семейные посиделки, за чашечкой чая. Мне казалось, что это очень прекрасно, когда такси собираются. Сейчас у меня поменялось все, у нас даже на день рождения у детей, у нас нет посиделок, мы куда-нибудь ездим, мы, у нас какие-то организация праздников получается активная. Да. Мы куда-то ходим, мы куда-то ездим, мы что-то познаем У нас это уже не связано, не привязано к еде. У нас в семье сейчас, у нас с детьми нет культа еды. У нас есть движение – это да, познание – это да, но не еда. Сколько деткам у тебя возраст? Какой? О, 9 и 14. Класс. Два мальчика у меня. Угу. Ну да, это действительно, знаешь, вот любая... Так принято, да, вот любая встреча, праздник, просто там с родственниками увидеться. Вообще, хоть что, везде, всегда еда, еда. Я когда только начала от этого отходить, я поняла, что еда везде, куда бы ты ни пошел, чтобы ты там из вещей не хотел купить, все сидят, едят вокруг вот этих магазинов одежды, тут, тут, тут, тут везде еда. Просто идешь, думаешь, капец, насколько нас вообще зомбировали на эту еду, что вообще это такое самое легкое, доступное развлечение, что ты можешь по сути, за недорого, ну, там, что, гамбургеры какие-то, да, там, сосиски, там, вот это, сесть, поесть, недорого, и, как бы, вроде, время классно провести, поболтать, а то есть, еды нет, уже такие, все ну, да, что вообще тут делать? Вот, то есть, да, это действительно надо все менять в жизни. У нас 10 минут осталось, да, мне просто время не видно? Да, да. Да, минут семь, наверное. Ага. Вот просто у меня почему-то не видно, не, не бегут вопросы. Девочкам э, пишет, так, мне очень холодно. Четыре года веганская еда, один год веганка сыроед, три года, как делаю, сухие дни. Так, так было и пять, и семь сухих. Угу. Мёрзнет, да? Да. Угу. Ну, ребят, чтобы не мёрзнуть, такая есть очень действенный способ. Во-первых, это наши ушки, да? У нас здесь очень-очень много точечек. Если совсем мёрзнет, знаете, вот такая вот звездочка, которая сейчас стала вновь продаваться. Вот она у нас в сафдепе была вот эта звездочка, которую пик откроешь. Сейчас они уже хорошо открываются. И вот этой звездочкой прям намазываете ушки. И очень-очень-очень сильно растираете. После того, как вы их растерли, вы либо в контрастный душ идете, но заканчиваете всегда холодной водой, либо идете сразу же в ледяной душ. И как только вы в ледяной душ сходили, у вас идет из организма такой как бы стрессовый толчок. У вас организм говорит, что там холодно, надо согреться. И у вас начинается жар. После холодного душа, после холодной ванны у вас начинается жар. Вот. Ну и, конечно же, ушки. Но еще бы я, конечно, рекомендовала ходить не менее пяти минут в день на пяточках. Пяточки это наши кнопочки, которые подстроены только под нас, которые подстроены под наш вес, под нашу походку и даже под наш климат. То есть кожа, она создает разную плотность, из-за этого мы ходим по-разному. И пяточки, когда вы ходите на пяточках, хотя бы, ну, хотя бы по две минутки, два раза в день. Во-первых, когда на пяточках ходите, чтобы не упасть, не завалиться, это же непривычное для нас состояние. У вас все тело очень собранное получается. И вот когда вы идете на пяточках, у вас идет естественная вибрация по всему организму. А вот. Знаешь, И ты это... делала такие прыжки на пятках? Ну, я слышала, да, что в некоторых практиках это тоже есть, но это безусловно, потому что пяточки это наше все. Это наши кнопки спасения. Uh -huh. И у кого варикоз, варикоз очень сильный на ногах, это просто необходимо. Так, классно. Сколько процентов жидкости, какая именно в теле? Без понятия. Uh -huh. Столько, сколько нужно каждого. Ну, просто вот... Ой, телефон упал. А, просто я вот четко поняла, что организм сам синтезирует воду, да, столько, сколько ему необходимо. Потому что даже на чистых, на долгих пребываешь, когда ты все равно периодически ходишь в туалет. Вот, я сейчас нахожусь просто, прям такая аномальная зона, а, не в самом Сочи. Тут такой тропический климат, очень влажный, вот, и я прям хожу, ну, один-два раза даже могу сходить, за день в ну, как бы по-маленькому, вот. Да, вот. да, конечно, потому что через тело принимается. Тут хватает прям влажность, и тут прям климат вообще офигенный. Дома вот это отопление включили, стены у нас еще дом новый, было прям некомфортно. Вот. Так, ну что будем завершать? Сейчас столько, так-то всего хотела спросить? Но тут пока на вопросики поотвечали. Но я думаю, мы с тобой еще, да, проведем? Да, как конечно, ты? конечно проведем. Договоримся обязательно о каком-нибудь времени, сделаем еще иттер. Классно, мне было очень приятно с тобой познакомиться, увидеться. Вот. Спасибо. было очень приятно. Все подписывайтесь на свету, я эфир постараюсь сейчас сохранить. Вот ссылочку оставлю на тебя. Вот кому интересно, именно пойти в чистые дни с базовой такой программой. Вот. Добро пожаловать психолог, умное, спасибо, спасибо за эфир и поддержит. Вот здорово. Ну все, спасибо большое. Всем пока-пока!